Если вас беспокоят проблемы с суставом, не обязательно с коленом, но и другими суставами, вы можете обратиться к врачу, травматологу ортопеду, к нам в Бест Клинику. Для этого нужно нажать эту кнопку. Воспользуйтесь мобильным приложением Best клиник которое доступно в Play Market или App Store вашего телефона. Тоже по рекомендации обратился в Бест Клиник.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 Это «Бест клиник на Красносельской».